Не смотрите на людей, взирайте на начальника жизни, на Иисуса Христа. Люди не могут вам, вам помочь или вас спасти, вас может спасти только Иисус Христос. Обращайтесь к Господу Богу за помощью, молитесь Ему, задавайте Ему вопросы. Он тот, кто проведет вас в жизнь вечную. Не смотрите на людей, которые грешат и называют себя верующими, христианами. Они будут судимы по словам Иисуса Христа, если не покаются в своих грехах. Не нужно брать с них пример и подражать этим людям. Подражайте Иисусу Христу. Живите свято, как написано в Евангелии. И тогда, если вы возлюблите э, заповеди Иисуса Христа, все те слова, которые Он говорил, тот будет возлюблен Отцом Нашим Небесным. И Иисус обещал, что такому человеку Иисус явится сам. Молитесь от чистого сердца Богу, и Господь услышит вашу молитву. Да благословит вас Господь наш Иисус.